Во вторых я не буду никогда тем кем захочешь ты я один в этом море мои правила простые а простые ху